Tonight, tonight. вот, ребят человек приехал на ладе вести 1.6 коробка механика установлено газовое оборудование именно пропан бутановое какой у тебя там блок, я просто даже не знаю IQ-шный Digitronic стоит 4-цилиндровый с коннектом по ОБД ну вот и сейчас вот на данный момент как раз настраивается все это дело Прошили сдвоенную прошивку под бензин и газ, соответственно, переключение идет по сигналу второй лямды, то есть она отсутствует как таковая, и к сигнальному проводу и массе подключена релюшка, которая при включении ГБО, ну, как я так понимаю, запараллельна с этим, с клапаном. С электроклапаном, да, да на редукторе она запараллельна. Да, прямо... Она запараллелена и при включении, соответственно, клапана щелкает релюха и замыкает два проводка и идет переключение прошивки как таковое. Там, соответственно, в газовой прошивке углы зажигания немного иные, то есть они чуть более ранние, чем в бензиновой версии, потому что газ все-таки горит помедленнее и, соответственно, поджигать его надо раньше. В принципе, так едет нормально вроде. Едет, да, адекватно вполне. Ну, плюс сейчас еще на настроится, я думаю, что получше будет все-таки. В основном, там все эти проблемы, как обычно, на переходных режимах существуют. Сейчас налево нам надо будет. Вот оно сейчас тут гоняет. Но сейчас мы на газу непосредственно едем. Да, сейчас как-то надо будет откатать, чтобы он коррекции все собрал. Ну да, на бензине покататься, потом, соответственно, покататься на, уже на газу, посмотреть, как это будет. Может, что-то там вручную надо будет корректировать или еще? Вручную стопроцентно надо корректировать, потому что автокалибровка ⁇ это вещь такая. На холостую настроил, дальше только откатывать ну это как, вот почему ровно по этой причине я стараюсь не связываться с ГБО только, ну, шью непосредственно людям, которые как бы либо сами могут покрутить, либо они у них есть нормальные специалисты которые им это сделают, здесь там прямо ну чуть правее, вот, вот сюда вставай прямо. а получается так что я прошивку сделал все как бы нормально, она выкатана все хорошо, человек приезжает там аккуратнее рельсы сейчас будут приезжает на газу, у него там через неделю начинаются какие-то проблемы, рывки, что-то не едет, вот такого там, начинает мне мозг выносить, соответственно, вот у меня до прошивки этого не было, после прошивки началось, так при любом там прошивке надо перекатывать блок управления газовый, потому что иначе не будет ничего попадать в смеси, и начнутся вот эти провалы, ну, вся вот эта ерунда то, что. А как вот в конторах, правильно они что им, им нахрен это не надо Кататься еще с человеком, время тратить Они автокоррекцию лупят, блин Говорят, проедешь 30 километров и все И все нормально будет Ну естественно человек-то верит, он не понимает Что в этом, ну не разбирается в этой Он ну, послушал специалистов Вроде бы как бы должно помочь вот 30 километров проезжает, а еще хуже наверняка даже становится, ну зачастую. Да, какая? потому что начинаются перетягушки, газовый блок тянет в одну сторону, бензиновый блок коррекции вот, вот, в другую, вот. переключается с газа на бензин обратно. Опять бензиновый блок начинает коррекции утягивать в свою сторону под свой вид топлива. И вот эти вот постоянные ну... коррекции туда-сюда, туда-сюда. И, ну, вот золотые ну, слова. Про, не едет, Про это я говорю, что начинает блок управления, ну то есть газовое оборудование начинает э, корректировать, но при этом э, накопление это по датчику кислорода, ну блям, до зонду, оно находится в блоке управления двигателя. Ну то есть как таковое. Соответственно, если перерегулирование было на газу, он запомнил это. Переключился, потом ты на бензин, он смотрит, что там типа топлива дохрена, давай его валить вниз, блин. Завалил вниз, откорректировался, переключился на газ, газ говорит, ой, бедно, блин, надо валить его опять вверх. И вот это вот начинается, вот эти качели, постоянные, то туда, то сюда, блин, и вот эти проблемы и возникают. И он с такой автоадаптацией, да. он никогда нормально не наступает. Мы забыли заехать, нам надо будет, тогда на светофоре развернись. Да, и с такой коррекции, соответственно, ничего не будет происходить То есть, ну, у вас ни на бензине не будет нормально ехать, ни на газу То есть, всегда будут проблемы Обязательно надо выкатывать все это вручную Ну, то есть, кататься, корректировать И пока не выкатаете вот эту всю все карты газового оборудования Ну, как таковой, как так называемые карты Ничего хорошего у вас не, не получится ну, ну, видишь, это нормальная лямбда Нормально пляшет все как, как положено. Сейчас вот если ты сцепление выжмешь, оно поменяется. Да. меняется, потому что там момент запроса дополнительный идет. Ну, в общем-то, все вроде нормально, то есть проблем никаких нету. Ну и не забываем, соответственно, ходить по ссылочкам на драйв, ВКонтакт у меня под видео, то что находится. Подписываемся, колокольчик, палец вверх. Так что всем пока и до новых встреч.